Сегодня с вами опять вкусняшки от Яшки. Настала наконец-то летняя пора, приходит к нам жара. Какое самое любимое блюдо, которое тонизирует, придает сил просто в эту жаркую и погоду? Поставь сейчас видео на паузу и предположи сам. Конечно. Подозреваю, что будет это все там написано. Холодный пивасик. Ну, согласен, конечно, что пиво помогает в жаркую погоду. Но, тем не менее. Окрошечка. Сегодня у нас окрошечка. Все, конечно, ее готовят по-разному. Кому-то одни ингредиенты, кому-то другие. Кто-то готовит с курицей, кто-то с колбасой. Все готовят по-разному. Я расскажу, как готовлю ее я. Для окрошки нам потребуется. Три картофелины. Ну, сами видите, мощные. 4 отварных яичка, 3 огурца, редис. Ну, редис по вкусу, потому что он бывает разный. Пучок укропа и пучок лука. же 400 грамм колбасы. Я беру докторскую, она без жира особо. Ну, мне так больше всего нравится. Смотрите, один нюанс. Заправка у нас будет отдельно. Начинаем приготовление крошки. Я буду натирать и картошку, и яйцо. Многие просто нарезают. Ну, не знаю, мне очень нравится, когда она натертая, причем на крупной терочке. Поэтому берем и натираем. Очень сексуально, но ничего страшного. Натерли. Вот, приступаем дальше. Дальше у нас пойдет огурчик. Берем три огурчика, отрезаем попки. Попки отрезаем. На самом деле кто-то добавляет огур... огурцы, вернее, просто нарезает. Кто-то соломкой, кто-то кубиком. Не знаю, мне нравятся эти ингредиенты, чтобы были натертые, натертые конкретно. Также берем терку большую и начинаем натирать огурец. Так, огурец уже натерли, он у нас уже в кастрюльке. Дальше идет редиска. Естественно, чеквижем ей тоже. Единственное, редиска бывает горькая. С горькой шкоркой это нормально, уже проверили поэтому просто режем ее пополам и нарезаем тоненькими такими слайсами Теперь дальше у нас идут яйца, нарезаем их кубиками. На самом деле кому как удобно. Наконец-то я справился. Теперь пересыпаем колбасе. Колбасу нарезаем. Просто квадратиками кто-то делает с курицей окрошку не знаю мне почему-то не заходит с курицей она какая-то получается не такая вкусная когда попадается кусочек колбаски то прям это Все, теперь переходим к укропу, отчекрыживаем палки, они нам не понадобятся в нашей окрошке. Ну и просто берем меленько, нарезаем укропчик. Теперь небольшой секретик для того, чтобы укроп раскрыл свой вкус, аромат, чтобы прям дал сок. Берем немножко соли, посыпаем это, ну примерно пол чайной ложечки. Берем ножом, и с ножом мы прям все вот так вот смешиваем. Соль сейчас просто начнет вытягивать сок из укропа, и это будет очень хорошо давать аромат. О, пошел аромат, прям, прям аромат, аромат укропа. Все, теперь это все выгружаем в нашу кастрюльку. Так, теперь переходим к лучку зеленому. Нам вот эта белая часть абсолютно не нужна, поэтому просто берем ее и отсекаем. Ее можно будет просто потом съесть. Ну и точно так же просто, как и практически укроп, берем и нарезаем мелко лучок. Так, ну мы все, уже перемещали все наши ингредиенты. Сразу говорю, многие берут и делают сразу туда, заливают заправку и также оставляют этот холодильник. Я делаю немножко иначе, ну, мне так больше нравится. Я беру нашу обротечку, накладываю в тарелочку. Так, добавляем дальше сметанку, плюс-минус столовую ложечку сметаны. Берем кефирчик, кефира на глаз, плюс-минус где-то 3-4 столовые ложки. Берем минералочку. Я беру обычно какую-нибудь такую соленую минералку. Заливаем это минералкой. И самое интересное, ну на самом деле это уже по вкусу, кому как нравится. Я, допустим, люблю. Я добавляю туда еще лимон, лимонной кислоты, ну примерно пол чайной ложечки. Сейчас интересная реакция начнется. Лимонки с минералкой. И немножко нужно посолить. Ну, тоже примерно пол чайной ложечки. Ну а теперь это все просто смешиваем. Чтобы сметанка разошлась. Вот и готова наша крошка. Будем ее пробовать. Отлично. Все получилось как и планировалось. Кстати, очень важный момент все-таки. По крайней мере для меня. Попробуйте. Расскажите в комментариях, как лимонка играет прям очень важную роль здесь. Для меня опять же. Да? Потому что она дает эту кислиночку. Летом, мне кажется, все-таки так вот что-то, как вода с лимончиком, знаете, освежает. Вот. Ну, в принципе. Все получается классно, пробуйте, готовьте. А вообще, на самом деле, я знаю, что существует очень много заправок для крошки, там тот же квас, айран, либо есть люди, которые делают вообще на майонезе с водой. Мне интересно было бы, как делаете это вы. Так что пишите в комментариях, пишите отзывы о моем рецепте. Понравилось, не понравилось, прожимайте палец вверх. Подписывайтесь на канал, все ссылочки будут в описании. Все, до новых встреч, пока!